Доброго дня! С вами Алексей Федорцов. И сейчас рассмотрим такой вопрос, как стоит ли отключать рекламу в ночное время суток. А, давайте рассмотрим на примерах. Я в любом случае скажу, что здесь, а, если вы раньше не, не обладаете статистиками по а, лидам в ночное время суток, и э, если вы не работаете по всей России, кстати говоря, сейчас это два момента рассмотрим, а в любом случае вам надо проводить тестирование, если вы впервые сталкиваетесь с таким вопросом, то есть вы запустили рекламную кампанию, э, вам настроили, вы сделали сайт и вы думаете отключать ли рекламу на ночь, либо вам говорит специалист какой-то да, надо на ночь рекламу лучше отключать, либо лучше не отключать. Чем руководствоваться, чтобы принять правильное решение? изначально надо смотреть на свою структуру бизнеса если допустим у вас оптовые продажи вы работаете по всей россии то отключать рекламу на ночь не следует ни в коем случае потому что другие регионы которые в то время когда ваш часовой пояс а, спит они бодрствуют и активно принимают решения. и здесь а, вы можете выйти в топ и по более низкой цене получать лиды а, в реальный случай вы можете по 35 рублей получать лиды из яндекс директа с э, поиска на м, э, в ночное время суток если у вас оп оптовая компания то есть тут проблем нет а, другое дело как э, каким образом настроить рекламную кампанию для того чтобы это стало возможным но вечернее время в ночное время не стоит отключать в этом случае если же вы, у вас ограниченное гео Допустим, вы занимаетесь услугами, натяжными потолками, там на полов или чем-то еще, либо какими-то юридическими услугами, то в ночное время суток у вас может аудитория и быть неактивной. У вас может могут наблюдаться следующие показатели, да? Если вы видите, что посещение, посещение сайта есть в ночное время суток, но нет заявок, бюджет списывается, то есть вы оплачиваете за клики, то вам следует в этом случае отключить рекламу но изначально надо проверить гипотезу надо разместить на сайте информацию что принимаем заявки в ночное время суток либо поставить ночного оператора попробовать то да? либо разместить чат-бот который будет отвечать круглосуточно либо только в ночное время суток. Что это позволит вам дать? Это позволит вам э, понять, э, если аудитория заходит на ваш сайт, э, она понимает, что сейчас не время звонить, не время оставлять заявки. Она говорит, ну я завтра, наверное, если ее интересует, интересует ваша услуга или товар, она говорит, ну я оставлю завтра, чтобы проконсультировать меня как следует и забывает на следующий день часть из них оставлять заявки. А в метрике, в Яндекс.Метрике, в Google Аналитике вы можете наблюдать, что в этом случае, что а, повтор, количество лидов с повторных посещений сайта растет. Это значит, что в ночное время суток люди заходят, а потом принимают а, решение к действию. А, чтобы обойти это ограничение, вы должны разместить информацию на сайте, чтобы а, дать им понять, что они не побеспокоят вас своей заявкой или своим заказом звонка в а, ночное время суток и сделать какой-то автоматический ответ, если ваша ниша предполагает э, какую-то обратную связь немедленно на запрос. Допустим, человек оставляет обратный звонок, ему должно проигрываться сообщение, что мы э, ваш запрос приняли, как только менеджер будет на месте, он вам перезвонит. Если это чат-бот или какое-то другое общение в мессенджерах, то э, сообщение должно уходить, чтобы человек понимал, когда с ним, что его запрос получен. И когда с ним свяжутся ну естественно ваша задача чтобы а, время когда с ним связались, соответствовало не через день ему перезванивали тут это уже косяки отдела продаж надо с этим а, вопрос решать ну либо вы просто не успеваете физически если вы обрабатываете заявки в одиночку а, это первый момент. А, далее, а на что надо обратить внимание, если заявки, если пользователи а, не заходят в принципе в вечернее время суток. Если а, дело касается именно контекстной рекламы, это Яндекс либо Google Adwords и вы по большей части понимаете, по каким ключам у вас приходят потенциальные клиенты, то есть у вас проработана хорошо рекламная кампания и вы понимаете, что все ключи целевые. Вам надо проверить эту гипотезу, в любом случае разместив информацию на сайте, точно так же, как мы рассматривали на примере перед этим. Потому что если человек приходит по ключевому запросу, который его интересует, это потенциальный ваш клиент, вы должны сделать все, чтобы захватить его контакты. И, в принципе, это и на, нацелен лендинг-пейдж, а, да, который а, делаете вы, который делаем мы, который а, делает все и квизы и так далее. А, люди, которые, допустим, приходят по SEO, они а, больше нацелены на то, чтобы знакомиться с информацией, но не предрасположены к покупке. Там уже другая механика немного работает, если у вас сайт на, нацелен на SEO. Но не будем от этого отходить. Минуточку. А, дальше. А, есть принципиальные ниши в которых э, большее количество заявок оставляется именно в э, ночное и предночное вечернее время суток С чем это связано это связано что э, целевая аудитория э, принимает решение когда приходит с работы и они это, ищут это решение как правило они загружены в течение рабочего дня и а, если смотрят, то не принимают решения, а решение откладывают на потом. А, и когда они садятся спокойно за компьютер, за мобильный телефон, листают а, и находят нужную им информацию. А, типичный пример – это нише списание долгов. банкротства физических лиц, особенно предпринимателей, те, которые круглые сутки вкалывают, чтобы заработать на того, чтобы отдать, прокормить семью и отдать долг вечером они приходят домой и занимаются поиском решений чтобы избавить себя от этих проблем то есть один из наших клиентов это ниша по списанию долгов и там такая динамика тоже наблюдается В принципе мы рассмотрели несколько примеров и что касается и контекстной и таргетированной рекламы я бы рекомендовал придерживаться именно этих моментов если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь, ставьте, ставьте лайк, на комменты я отвечу обязательно. И также мои прямые контакты в подписи к этому видео, вы можете добавить ко мне друзья вконтакте, либо написать мне на WhatsApp. С вами был Алексей Федорцов, до новых видео.